очень рада быть с вами на марафоне исцеления. Я начну с того, что открою книгу пророка Исаи, 53 глава 4 стих и 5 стих. Я прочитаю из расширенного перевода. Там сказано, «но Он действительно взял на Себя наши немощи, болезни, слабости и страдания, и понес наши скорби и боль наказания». В пятом стихе сказано, но Он изранен был за грехи наши и мучим за наше беззаконие и вину. Наказание, необходимое для обретения мира и благополучия нашего, было на Нем, и ранами, которые нанесли Ему, мы исцелились и стали здоровы». Это фундаментальное местописание про великую истину исцеления, которая принадлежит нам. Иисус заплатил цену и искупил нас от греха, болезни, слабости, горя и скорби. Почему? Потому что Он знал, что мы не сможем нести все это и исполнять Его план. Обратите внимание, что эти силы настолько разрушительны, что Богу пришлось лично разбираться с ними. Бог разобрался с ними. Иисус заплатил цену. Он заплатил цену. В Матфея 8,17 сказано, «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». В 1 Петра 2,24 сказано, «Ранами его вы исцелились». Не исцелитесь, цена уже оплачена, и мы можем брать. Мы говорим, «Сатана, убери руки от моего тела, от моего разума, от моей семьи». Иисус заплатил сполна, и больше не нужно платить. Я принимаю это. Я хочу поделиться тем, что пережил много лет назад мой духовный отец. Иисус явился ему однажды и сказал, «Когда я был на земле, то был я». Силой Божьей. Если люди нуждались в чуде, они должны были прикоснуться ко мне. Вот почему толпы шли за мной. Но теперь, когда на земле находится Дух Святой, Он – сила Божья. Он – везде. Вот почему Его сила теперь везде. Иисус также сказал, «В каждой палате достаточно силы, чтобы поднять больного». Вы понимаете? Вот это да. Там, где вы, достаточно силы. Вопрос не в том, чтобы пойти в церковь за силой. Слава Богу за церковь. Христиане должны быть частью по местной церкви. Но вам не нужно идти в церковь, чтобы получить доступ к Божьей силе. Она у вас дома. Она там, где вы. И если Божья сила присутствует то, что активирует ее... Во-первых, вы должны знать, что она присутствует. Вы должны знать, что она принадлежит вам. Не нужно просить Бога послать ее. Иисус уже заплатил цену. Божья сила принадлежит нам. Аминь. Итак, во-первых, мы должны знать, что она присутствует. Во-вторых, мы должны использовать ее в деле. Как нам активировать силу, которая уже есть так, чтобы она начала работать? Тот факт, что что-то присутствует, не означает, что оно работает. У вас может быть машина, но факт ее наличия не говорит о том, что она работает. Божья сила может присутствовать, но не работать. Что активирует Божью силу? Вера. Вера в Бога активирует Божью силу. Вера активирует силу исцеления. Вера активирует силу для освобождения в разуме. Для этого нужна вера. Аминь. Вера не исцеляет нас. Нас исцеляет сила Божья. Она освобождает нас. Но наша вера открывает двери для Божьей силы, чтобы действовать в нашей нужде. И когда мы говорим «Отче, я верю и принимаю», мы открываем двери для того, чтобы сила Божья явила то, что Иисус уже обеспечил нам. Вера – это открытые двери. И когда мы соглашаемся со Словом Божьим, то даем Богу разрешение верой. Наша вера – разрешение на Божью работу, вы понимаете? Бог, джентльмен, Он не будет работать без приглашения. Ему нужна наша вера, чтобы начать действовать. Наша часть весьма проста. Мы должны лишь дать Ему разрешение. Мы говорим, «Отче, я верю, что Ты уже заплатил цену. Я принимаю это для своего исцеления, свободы и покоя». Аминь. Мы можем верой открыть двери для силы Божьей. Но мы также можем закрыть двери, не практикуя веру. Я объясню это так. Например, вам к дому доставили коробку, вы что-то заказали, заплатили за это, и заказ доставили к вашему дому. Вам позвонили, постучали в дверь, чтобы вы знали, что ваш заказ здесь. Вам не могут его отдать через закрытые двери. Вы должны открыть двери, чтобы получить то, за что вы уже заплатили. Вы не получите коробку через закрытые двери. Вот что делает вера. Она открывает двери к заказу, который вы уже оплатили, и которым вы насладитесь. Аминь. То, что Иисус обеспечил нам, не попадает к нам автоматически. Это не падает на нас. Люди говорят, если Он уже заплатил за мое исцеление, почему я не исцелен? Потому что Он ждет вашу веру, чтобы вы приняли коробку с исцелением. Аминь. Мы должны открыть двери. Мы открываем их верой. И вера говорит, я верю, что ты заплатил. Я принимаю исцеление, победу покой в моем разуме. Я принимаю все это. Когда вы говорите это, силе Божьей нужно исполнить это. Его сила исполняет то, к чему его призывают эти слова. Если мы произносим слова неверия, вы скажете, пастор Нэнси, что за слова неверия? Это слова тревоги, страха. Сомнение, тревога замыкает силу Божью. Она прерывает поток Божьей силы. Страх и сомнение приводят к тревоге. А тревога прерывает силу Божью. И как вам понять, что вы тревожитесь? Вы думаете об этом. Если что-то не дает вам покоя, вы тревожитесь об этом. Бог не может исполнить тревогу. Он отвечает лишь на веру. Мы должны убрать тревогу из своей жизни. Я хочу, чтобы вы знали, что можете изгнать страх и сомнения из жизни. Эти вещи могут попытаться прийти, но вы должны сказать им, «Я отказываюсь тревожиться, сомневаться, бояться». Кто из вас знает, что это дела врага? Эти вещи не от Бога. То, что вы ощущаете страх, не означает, что страх принадлежит вам. Аминь. Слово говорит, что Бог не дал нам духа страха, но силы, любви и здравого ума. Обратите внимание, что страх пытается повлиять на ваш разум. Но наше наследие во Христе – здравый ум. Мы должны отвергать страх. Мы должны отвергать сомнения. Мы должны отвергать тревогу, потому что они закрывают двери для силы Божьей, а мы должны открывать двери для силы Божьей. Вы должны понять, что не все ваши мысли приходят от вас. Дьявол будет подсовывать вам мысли страха, тревоги, сомнения. Нам нужна вера, чтобы понять, эта мысль не соответствует Слову. Вы должны сказать, это не моя мысль, я не приму ее, аминь. Если мы не хотим волноваться, то что нам нужно делать? Откроем филиппийцам 4.6. Посмотрим вместе. Итак, в расширенном переводе сказано, не заботьтесь и не тревожьтесь ни о чем. А в 1 Петра 5-7 сказано вот что. «Все заботы, тревоги, все ваши волнения возложите на Него один раз и навсегда, ибо Он печется о вас сильно, сильно». Если вы не хотите тревожиться и бояться, то что вам нужно сделать? Скажите, «Отче, я возлагаю заботу об этом в твои руки». Ведь когда вы отдаете заботу в его руки, вы проявляете веру. И когда вы действуете в вере, вы открываете двери для силы Божьей. Вы не можете исправить все в своей жизни, он может. Аминь. Как он исправит это? Когда вы вложите это в его руки? Как вам понять? что это в ваших руках, а не в Его. По тревоге, если вы тревожитесь, это в ваших руках. Отдайте это в Его руки. Вы не можете не бояться, не тревожиться, не думать о той ситуации. Высвобождайте веру. Возлагайте заботы на Него, но не бросайте своих ожиданий. Скажите, «Отче, я благодарю тебя, что эта забота в твоих руках. И ты работаешь над ней сейчас. Мне не нужно решать это самой. Аминь. Я помню, как в 8 лет купила цепочку. Мне было тяжело снимать ее, и я ходила в ней. Я спала в ней, я купалась с ней. В итоге на ней появилось много узлов. Как-то мама пришла и увидела, как я пыталась распутать эти узлы, дергая за них. И мама сказала, «Так, узлы не распутаешь. Вы не исправите свою ситуацию тревогой. Вы не исправите свою ситуацию страхом». Она сказала, «Дай ее мне, я распутаю узлы». И вот что Бог говорит вам, «Отдайте это Ему, Он распутает узлы, аминь». Я отдала цепочку маме, она достала шпильку, и начала распутывать ее, пока не исчезли все узелки. Она работала над последним узлом, и когда он ослаб, мне захотелось закончить его самой. Я забрала цепочку у нее и сказала, давай я это сделаю, давай закончу. Я дергала за нее вновь и вновь, и снова, снова завязался узел, снова все запуталось. Мама стояла и смотрела на меня с отвращением. Она сказала, «Если ты отдаешь ее мне и не будешь трогать, не будешь забирать, пока я не закончу, то я распутаю все узлы». Мы не должны просто отдать это в его руки, но и не забирать, чтобы он разобрался с этим. Аминь. Мне нравится, что сказано в Исаи 26.3. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Совершенный мир принадлежит нам». Как выглядит совершенный мир? Непрерывный мир. Не мир на день, а потом две недели тревог. Или мир на два дня, а потом проблемы на четыре недели. Нет. Совершенный мир непрерывный. Бог показывает нам, как пребывать в потоке непрерывного мира. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Что это значит? На что вы обращаете внимание? О чем вы думаете? Для жизни в исцелении нам нужно хранить свои мысли. Нам нужно мыслить в соответствии со Словом Божьим. Мы не можем одновременно позволять обстоятельствам формировать наши мысли и хранить мир. Если мы хотим жить в исцелении, в победе, то должны дисциплинировать свою мысленную жизнь. Не позволяйте вашим мыслям касаться определенных вещей. Если мысль не ведет вас к миру и радости, не принимайте ее. Бог не посылает вам мысли, которые будут тревожить вас, в отличие от дьявола. Не забывайте о том, что тот факт, что мысль пришла к вам, не означает, что она ваша. Противостойте любой мысли, которая противоречит тому, что Бог сказал вам. Ранами его вы исцелились. Аминь. И снова прочитаем Исаи 26, 3. Ты хранишь в совершенном мире. Обратите внимание на то, кто хранит нас в совершенном мире – Бог. Но Ему нужно наше сотрудничество. Он не может хранить нас без нас. Он хранит нас в совершенном мире. Это Его часть. А какова наша часть? Ибо на Тебя уповает Он. Наша задача – держаться за Слово, за то, что делает Бог. Не дьявол, не оппозиция. Когда мы держимся за Его Слово, мы позволяем Ему хранить нас в совершенном мире. Аминь. Бог не может исполнить нашу часть. Он может исполнить лишь свою часть. А мы не можем исполнить Божью часть. Но у нас есть Своя часть. И когда мы исполняем ее, Бог исполняет Свою. Аминь. Мне нравится, что говорит Павел в послании к филиппийцам 4.11. Это расширенный перевод. Павел говорит, «Я научился быть довольным до такой степени, что больше не переживаю, в какой бы ситуации я не находился». Он писал это из тюрьмы. И он говорит, я научился быть довольным. Послушайте, он не встревожен, не подавлен, не боится, он сидит в темном месте, в плохом месте, откровенно говоря. И при этом он говорит, я не переживаю, находясь здесь. Он говорит, я научился быть довольным. Он недоволен тем, что в тюрьме, но он доволен, находясь там. Аминь. Мы не должны довольствоваться болезнью, испытанием, но мы можем не переживать, даже сталкиваясь с ними. Обратите внимание, что Павел говорит. «Я научился быть довольным». Научился. Если этому чудесному Божьему апостолу пришлось учиться, как не переживать в трудных обстоятельствах, то и мы должны научиться этому. Как? Практикуясь. В трудных обстоятельствах мы не можем давать место тревожным мыслям, не должны фокусироваться на неправильных вещах. Я хочу, чтобы вы знали, что ваше внимание влияет на вашу веру. Наше внимание влияет на наше здоровье. Если мы говорим о боли, о симптомах, о диагнозах, мы приводим себя в состояние, в котором боль действительно ухудшается. Если мы говорим о нехватке денег, это будет мешать деньгам приходить к нам. Если мы будем говорить о болезнях, это будет мешать исцелению. Что мы должны делать? Мы должны говорить, что бы я ни ощущал, я все равно буду исцелен. Мы не больные, которые пытаются получить исцеление. Мы уже исцелены, а сатана пытается украсть у нас здоровье. И тот факт, что пришли симптомы, не означает, что мы перестали быть исцеленными. Мы все еще исцелены. Аминь. Симптомы это искушение быть больным. Противостойте им. Как испытания являются искушениями к греху, и мы противостоим им, также мы должны противостоять искушению быть больными. Аминь. Мы не позволим симптомам украсть здоровье, которое уже наше. И что бы ни поднялось против нас, это не меняет того, что Иисус дал нам вот что делает вера она держится за то что иисус уже сделал нашим мы не пытаемся получить его он уже сделал его нашим аминь аллилуйя чтобы стоять перед лицом обстоятельств мы должны делать то что написано в притчах 420 бог говорит сын мой слова моим внимай посмотрите словам моим внимай. Что это значит? Обрати внимание на мои слова. Он уже сказал нам, чего ищет дьявол? Нашего внимания. Если дьявол привлечет наше внимание, то сможет сделать так, чтобы мы начали мыслить неправильно. А неправильное мышление – открытая дверь для врага, для тревоги, страха и сомнения. Если мы будем фокусироваться на том, что говорит Бог, то будем держать двери закрытыми для тревоги, для страха, сомнения и паники. Все это лишь последствия страха, тревога, переживания, паника. Но Бог не дал нам духа страха, когда эти вещи поднимаются, вы должны сказать «Нет, во имя Иисуса, я искуплена от этого, убери от меня руки, аминь», откажитесь от искушения бояться, аминь. Притча 4.20 «Сын мой, словам моим внимай, словам моим внимай». Почему он говорит об этом? Потому что мы будем слышать неправильные слова и речи, мы будем слышать слова страха, тот факт что вы слышите их, не означает, что они ваши. Аминь. Уберите внимание со слов, которые спорят со Словом Божьим, которые отличаются от Слова Божьего. Фокусируйтесь на том, что говорит Господь. Вы делаете это, когда говорите то, что говорит Бог. Ранами Его я исцелен. Я не пытаюсь исцелиться, я исцелен. Итак, давайте снова посмотрим притче 4,20. Сын мой, словам моим, внимай. Затем Он говорит нам, как это сделать. Как нам фокусироваться на том, что говорит Бог. Следующий фрагмент. И кричам моим преклони, ухо твое. Что это значит? Это значит, что то, что мы слышим, влияет на наше внимание. Мы должны слушать, что говорит Бог, а не оппозиция. 21 стих говорит. Да не отходят они от глаз моих. Мы должны фокусироваться на Слове Божьем. Фокусируйтесь на том, что говорит Бог, а не на том, что противостоит вам. Далее мы видим, храни их внутри сердца твоего. Аминь. То, что вы сеете в сердце, влияет на вашу жизнь. И 22 стих гласит, потому что они – жизнь для того, кто нашел их. И здравие для всего Его тела. Не для части тела, для всего тела. Не имеет значения, насколько далеко зашла болезнь. Его Слово несет здоровье всему вашему телу. Аминь. Итак, наше внимание касается наших ушей, наших глаз и того, что мы храним в сердце. Аминь. Наша привилегия – защищать наши глаза, наши уши и сердце от неправильных вещей. Аминь. Если мы хотим освободиться от чего-то, мы должны убрать это из своих мыслей. Мы не можем держаться за неправильную мысль и думать, что у нас не будет никаких тревог. Чтобы отпустить что-то, мы должны избавиться от этого в мыслях. Вы скажете, «Пастор Нэнси, есть мысли, которые давно не дают мне покоя». Обратитесь к ним Словом Божьим. Аминь. Если дьявол говорит, что вы потеряете дом, скажите, «Ты лжец. Ни одно оружие, сделанное против меня, не будет успешно. Во имя Иисуса я не потеряю дом». Отвечайте на нужду, на оппозицию, на неправильную мысль. Потом скажите духу страха уйти, а после поклоняйтесь Богу. Это ваши ключи к успеху. Когда вы сталкиваетесь с симптомами, с болью, с недостатком, с тревогой или страхом, отвечайте на эти угрозы Словом Божьим. И отвечайте конкретно. Если вам говорят, «Ты потеряешь дом», говорите, «Я не потеряю дом». Аминь. Второе. Это был страх, говорящий к вам. Скажите духу страха уйти. Ему нет места с вами. Аминь. Вам не нужно бороться со страхом. Уходите от него. И третье. Остальное время поклоняйтесь Богу и славьте Его. Почему? Потому что хвала приносит помазание, а оно разрушает всякое ермо. Аминь. Итак, три вещи. Первое. Ответьте на проблему, неправильную мысль, нужду. Второе. Скажите духу страха «Уйти». И третье. Поклоняйтесь Богу. Вот что активирует Божью силу. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Многие живут в депрессии, в страхе и тревоге, потому что позволяют неправильным мыслям постоянно крутиться в голове. Если неправильная мысль пришла к вам, это не значит, что вы должны впускать ее. Как удержать ее? Найдите правильную мысль. А ответьте правильной мыслью. Аминь. Аллилуйя. Есть очень важный принцип, который использует вера. Вера реагирует особым образом. Особым образом. И Библия говорит, что Авраам – отец нашей веры. Мы можем посмотреть на то, что делал Авраам, потому что его вера была угодна Богу. Я хочу прочитать Римлянам 4,17. Я хочу, чтобы вы увидели важное действие веры. Итак. Там сказано, как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов». Бог говорит Аврааму, «Я поставил тебя отцом многих народов». Он сказал ему это до того, как у него появился ребенок. «Я поставил тебя отцом многих народов перед Богом, которому он поверил, животворяющим мертвых» и называющим несуществующее, как существующее. Бог назвал Авраама отцом многих народов, когда у Авраама не было детей. Аврааму пришлось также назвать себя отцом многих народов до того, как у него появился ребенок. Вы должны назвать себя исцеленными до того, как боль уйдет. Вот что значит называть несуществующее существующим. Вы должны называть себя исцеленными, когда у вас остаются симптомы в теле. Вы говорите, слава Богу, я исцелена. Аминь. Мы видим, что эта составляющая веры Авраама помогла ему найти успех в том, что Бог запланировал для него. Он исполнил то, что обещал. Исцеление принадлежит нам. Провозглашайте это. Каждый, кто рожден свыше, получил спасение, потому что призвал имя Господне. Он принял его. Иисус заплатил за их грех и болезнь, но они смогли получить это, лишь назвав его спасителем. И чтобы получить исцеление, вы называете себя исцеленными. Чтобы получить обеспечение, вы называете себя обеспеченными. Аминь. Мы призываем явиться то, что еще не являлось. Аминь. Это жизнь веры. Вот, как говорит Вера. Таким образом говорит Вера. Мне нравятся слова одного служителя. И он сказал, каждый день чудеса либо приходят к вам, либо проходят мимо вас. Как нам сделать, чтобы чудодейственная сила Божья не проходила мимо нас? Мы должны призывать ее. Это образ жизни. Аминь. Это происходит, когда мы слышим Слово. Библия говорит, что вера от слышания. Мы не получаем веру от молитвы. Люди молятся, «Боже, дай мне веру». Так вера не придет. Библия говорит, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Когда вы питаетесь Словом, слышите Слово, приходит вера. Приходит вера, и она приходит от слышания. Вера не высвобождается от слышания. Вера должна прийти, но ее нужно высвободить, чтобы вы получили от этого пользу. Вера приходит от слышания, а высвобождается через ваши слова и дела. И нет ничего удивительного в том, что Авраам назвал себя отцом многих народов. Он высвобождал веру в сердце. И вы можете поступать так же. Высвободите веру в сердце, назвав себя исцеленными, успешными, назвав свой разум спокойным и здравым. Назовите свое тело здоровым, назовите свою семью восстановленной. Библия говорит... Слабый пусть скажет, я силен, бедный пусть скажет, я богат. Не называйте то, что у вас есть, называйте то, что он дал. Аминь. Принять чудо так же просто, как сказать. Бог сделал все сложное, Иисус сделал это. Он заплатил цену за грех, болезни и немощи, а наша часть сказать. Иисуса называют первосвященником нашего исповедания. И что это значит? Когда мы говорим, Он, как первосвященник, следит за тем, чтобы это исполнилось. Если мы не скажем, Ему нечего исполнять. Если мы не говорим Слово, Он не может быть первосвященником. Пока мы не скажем это. Аминь. Вы не просто рождены свыше верой, но и получаете исцеление верой. Мир в разуме верой – это часть вашего наследия. Вам не нужно молиться о том, чтобы Бог дал вам исцеление. Он уже обеспечил вам это. Вам нужно высвобождать веру, когда вы молитесь. Вы должны сказать «Отче, я принимаю исцеление». Я хочу помолиться с теми, кто нуждается в исцелении или покое в разуме. Сатана, убери руки от их тела, от их разума. Будьте здоровы и свободны в теле во имя Иисуса. Будьте свободны в разуме. Примите Божье благословение от макушки головы и до подошвы ног. Скажите, я принимаю во имя Иисуса. Аминь.